Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, и я являюсь руководителем Центра изучения почерка «Современная графология». В этом видео я хочу пригласить вас на обучение к себе в группу, на профессиональное обучение по программе Центра изучения почерка «Современная графология». Эта программа будет полезна для психологов и для HR-специалистов, для того, чтобы вы лучше могли понимать, что за человек находится перед вами, чтобы вы могли прогнозировать его дальнейшее поведение и подбирать свои программы работы с ним, чтобы лучше узнавать человека изнутри, действительно таким, каков он есть, а не таким, каким он хотел бы показаться. Программа состоит из трех курсов, по три месяца каждый. После каждого курса обучения вы сдаете зачет и переходите на новый уровень, на новую ступень. И в конце, конечно же, вы получаете сертификат. Более того, я ищу долгосрочные отношения, и в конечном итоге я предлагаю вам стать преподавателям Центра изучения почерка или представителям в вашем городе, либо также в Москве. Поэтому, чтобы забронировать с собой место на обучение, вам нужно внести предоплату. Это важно. Группы у нас небольшие. С программой обучения вы можете ознакомиться на этой странице. Бронируйте за собой место и до встречи на обучение.